Итак, сейчас речь пойдет о внутренности хронографа. Но перед этим хотел бы обратить внимание вот на какой вопрос. Для сборки понадобится программатор. То есть устройство, которое заливает прошивку в микроконтроллер. Не у каждого он есть. Он, в принципе, недорогой. Стоит около 5 баксов, но понадобится только один раз, чтобы записать прошивку. И стоит ли его покупать ради этого, тоже вопрос сомнительный. То есть, вот э, перед тем, как начинать собирать элементы и все такое, э, стоит подумать, где взять программатор. Э, ну, все, по этому поводу, пожалуй, все. Дальше, вот у меня здесь э, готовый хронограф, а здесь у меня просто... Расыпухой лежат элементы, из которых он сделан. И я их сейчас по порядку переберу. Начну с трубки с датчиками. Вот она. Сейчас отсоединю. Выглядит таким образом. Сделана она из полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Это водопроводная труба обычная. Ее... Не составит особых проблем найти в любом строймагазине. Потом вот такая вот труба потолще. Из нее я делал вот такие вот крепления для светодиодов. Они приклеены у меня здесь термоклеющим пистолетом. Кусочек совершенно небольшой понадобится. Дальше, собственно, сами светодиоды и фотодиоды. Вот они. Между собой они соединены проводами. Есть, можно использовать любой провод. да. Но у меня вот есть такой провод многожильный, гибкий. Он очень, э, из них еще, вот, кто помнит, шлифы раньше делали для э, винчестеров. То есть вот кусочек от него отрезать можно, такой четырехжильный. Э, удобен тем, что провода просто не болтаются по раздельности, а соединены и... Есть смысл использовать его. Так, с трубкой пока все. Что дальше? Дальше идет, собственно, вот сама схема. Так, тут она у меня припаяна намертво к выключателю, но здесь у меня где-то есть а, уже готовое устройство собрано. Да, вот э, схема самого хронографа, собственно. Что можно здесь видеть? Видим, что собрана она вот на такой вот монтажной плате. То есть, это такая вот плата, в которой много дырочек всяких, чтобы что-то на ней спаять. Просто вставляются элементы в эти дырочки, с обратной стороны они паяльником припаиваются. И если нужно какие-то элементы между собой соединить, они просто перехватываются вот проводом любым. То есть, понадобится такая платка небольшая и кусочек провода маленького. Вот видно, как этот монтаж здесь осуществляется. Дальше. Ну, в центре устройства находится микроконтроллер. Вот он. Сам микроконтроллер на плату непосредственно никогда не впаивается. По крайней мере, в таком корпусе. Только если, я не знаю, у китайцев. Впаивается вот такая вот панелька, а уже в панельку вставляется микроконтроллер. Сейчас покажу, как это все дело выглядит. То есть, вот устройство. Микроконтроллер. Вот он достается. Для чего это нужно? Ну, во-первых... Если впаивать микроконтроллер напрямую, его можно паяльником повредить. Из-за температуры он может выйти из строя. Ну, во-вторых, в будущем может понадобиться его извлечь. Ну, допустим, чтобы перепрошить или он из строя выйдет, чтобы его заменить. И перепаивать будет неудобно. То есть используем панельку. Что дальше на схеме видно? Ну, вот такой вот кабель к питанию идет. Коннектор для. Кроны. Это один вариант, который я использовал здесь Такой вот коннектор Но вот есть еще второй вариант Использовать вот такой вот бокс Для батареек пальчиковых Точнее, мини пальчиковых 3А Вот они В чем выгода? Выгода в том, что сам этот бокс Он не намного больше, чем крона по размерам По ширине вот абсолютно такой же но плюсами его является то, что, во-первых, 4 пальчика в батарейки, они стоят дешевле, чем одна крона, а во-вторых, они проработают намного дольше, чем крона. То есть, вот рекомендую использовать такую вот штуку. В, саму, в сам корпус она отлично входит. Дальше идут вот какие-то элементы. Ну, вот... Здесь у нас стоит стабилизатор напряжения. Он выравнивает напряжение, чтобы оно было всегда 5 вольт. И после этого оно подается на микроконтроллер. Рядом стоит вот керамический конденсатор. Он нужен для того, чтобы напряжение это было еще более стабильным. Дальше вот видно, идет ряд резисторов на пол килоома. Вот. Они идут потом он снизу еще пару резисторов такие на четверть килоома два резистора подстроечных такие вот на 10 килоом нужны для того чтобы регулировать чувствительность датчиков ну в принципе все то есть вот это все радиокомпоненты которые нужны Потом вот, не, можно обратить внимание, что э, дисплей и трубка, они у меня крепятся не намертво на э, эту плату, да, вот с помощью вот таких вот колодок. штырковая колодка и колодка с сокетами. Э, ну, в принципе, не, использовать их не обязательно. Ну, в этом есть довольно-таки большой плюс. Ну, во-первых, устройство становится модульным. То есть, оно состоит из трех модулей. Трубка, сама схема и дисплей. Удобно это может быть в случае, если, допустим, ну, захотели собрать там несколько хронографов, там штуки три. Можно сделать одну трубку, один дисплей и сразу спаять три схемы и проверить, работают ли они, работает ли дисплей, работает ли трубка, имея на руках только одну трубку и один дисплей. Во-вторых, ну если напрямую впаивать кабель, допустим, вот сюда, то ну кабель уже будет влево-вправо болтаться, то вместе пайки он, скорее всего, со временем порвется, поломается. Дальше вот еще здесь стоит штырьковая колодка на 7 штырьков, которая, вот можно видеть, здесь ни к чему не подключена. Это такой своеобразный слот расширения. Я просто пять ножек на микроконтроллере не использовал до сих пор. Их в будущем можно для чего-то использовать. Допустим, приделать пищалку хронографу, чтобы ну, он мог какие-то звуки издавать, допустим, если промах произошел, то он там подал звуковой сигнал, или наоборот, если э, удачно вышло, подал звуковой сигнал. На них можно подцепить кнопки, допустим, для сохранения результатов, чтобы можно было отматывать старый результат, новый результат, там менять режимы там, и, и все тому подобное, то есть ну, на будущее. Расширение. Так, по этой схеме, пожалуй, все. Дальше я буду рассматривать вот дисплей. Дисплей у меня крепится с помощью вот такого вот шлифа. Сразу про сам дисплей, упомяну так, используется вот такой трехсегментный 7-сегментный трехциферный дисплей с 12 штырьками. И с общим катодом, вот именно такой нужен цвет. Цвета не важно. То есть байт, я знаю четырех цветов, по крайней мере. Зеленый, красный, рыжий и синий. Ну вот я рыжий использую, потому что он такой самый яркий, лучше всего видно на солнце, допустим. Может, еще синий, но мне синий не очень нравится, глаза режет. Сама вот эта вот штука, вот этот шлейф. Ну, идея была, во-первых, в том, что когда я размещал в корпусе само устройство, дисплей я разместил снаружи, а вот эту саму схему непосредственно внутри. То есть для этого я сделал вот такую вот штуку, чтобы можно было с одной стороны разместить ну, ее, а с другой стороны вставить уже сам дисплей. То есть такое вот небольшое свобода действий, как она устроена. То есть она сделана, ну во-первых, кабель идет такой вот многожильный, который я уже упоминал. Раз, потом используется вот такая вот панелька. Это панелька для микроконтроллера на самом деле. То есть такая же, как и для этого микроконтроллера, только он пошире немного, но в нее отлично входит и светодиодный дисплей, ну потому что расстояние между пинами оно стандартное везде и между собой они совместимы. Ну здесь я боковые штырьки эти, да, можно видеть, повыламывал, ну просто чтобы она не кололась лишнего не было, то есть, ну зачем они там? Взял такую панельку и к ней припаял уже этот кабель. С другой стороны, просто ну, такая вот колодка с сокетами. А потом, вот можно заметить, что я здесь а, использовал термоусадку. И также я ее использовал на трубке. А, вот такие вот термоусадочные трубочки диаметром в 1 мм написано. Зачем это надо? Ну э, в принципе можно и без них делать, да. Но э, с ними, во-первых, если будет болтаться провод туда-сюда влево-вправо, то, скорее всего, со временем оно вместе пайки отломается. Если пройтись с термоусадкой, да, после того, как ее э, усадишь, она становится довольно такая жесткая, И вот можно видеть, что провод гнется именно не вместе пайки, а за термоусадкой. То есть, крепкое соединение получается. И второй плюс, ну, я пометил тут цветами интересующие меня провода. То есть, вот красным я пометил провода, которые к аноду дисплея вот этого подключаются, черным к катоду. То есть, тоже такая вот выгода. Ну, про дисплей, пожалуй, тоже все. Ну, и вот осталась единственная кнопка, обычная, вкл-выкл. А, да, ну конечно же сам корпус устройства. То есть они разные продаются. Ну, я даже не знаю, чье это производство. Написано вот что-то Z79, но чье ничего не знаю. Ну ширина 9 сантиметров на 8 сантиметров и высотой на 4 сантиметра. Никаких. Отверстий изначально нету, то есть надо будет для трубки просверлить с одной и с другой стороны отверстие диаметром 25 миллиметров, потом нужно будет вот для установки дисплея просверлить 12 дырок в два ряда с одной стороны и прорезать квадратное окошко для кнопки «включить-выключить». Прорезать удобно вот с помощью канцелярского ножа, если его горелкой нагреть. Потом горячим ножом можно прорезать окно. Ну, а там же надфилем, если что, расширить, там если не дорезал. Ну, по поводу внутренности, пожалуй, все. А, нет, вот еще хотел бы упомянуть, что... Можно собирать не только на монтажной плате, но и вытравливать вот, э, плату такой вот на текстолите Такой способ он будет немного дороже, потому что нужно будет там железо, трихлорид покупать, сам текстолит и по времени тоже он будет таким более трудоемким, то есть больше времени займет. Но зато из плюсов он такой вот очень аккуратненький довольно выходит. Правда, схемка немножко сама побольше вышла. Вот если сравнить, лучше, красивее смотрится. И во-вторых, само устройство потом собирать. Самому одно удовольствие, то есть закинул элементы, там эти планки в нужные дырки и снизу паяльником там, пробежался, никаких не надо этих проводов, ничего. Да, вот теперь все. Дальше может, буду рассказывать про схему устройства.